Здравствуйте, BCA, компания, ну, на мой взгляд, такой пионер и лидер э, лавинного рынка, хотя в России он очень незаметен и не знаю почему, но информация о нем либо нет, либо как-то Какая-то она такая противоречивая. Но на самом деле компания в Америке, из Америки, она очень известна. На мой взгляд, линейка очень балансированная, ничего лишнего, все только нужно. Но по крайней мере, я могу сказать точно, что лавинный рюкзак у них абсолютно лучший, потому что заправляется элементарным воздухом, никаких там ни пиропатронов, ничего. Перезаряд, стоимость перезарядки 100 рублей. Все, и то 100 рублей чисто символически, потому что парни в мастерской, в которых перезаряжают, говорят, ну дайте хоть чего-нибудь, потому что мы не знаем, как сколько за это можно брать денег, потому что тут, в общем, мы ничего не сделали вообще. А, вот, но сейчас мы поговорим о биперах этой компании, там все очень просто, всего три модели. Три модели это трекеры, Называются трекер, отличие у них следующее, то есть есть трекер... Самый старый, самый простой и самый, наверное, катальный трекер это двухантенник. В нем всего две антенны. Естественно, он из-за этого теряет точность поиска, теряется скорость поиска. Но, с другой стороны, он очень дешевый, очень надежный, простой и не парит голову. И, по большому счету, если вы ну, совсем как бы, так вот мало катаетесь, или вот вы совсем как бы, такой вот не экшен-чел, и не очень сильно себя видите в роли такого спасателя-героя Рэмбо Но, наверное, как бы это может быть оптимально для вас Потому что, поймите одну простую вещь Даже очень навороченный бипер, купленный за 100-500 миллионов там, евро Он, если вы не умеете им пользоваться и не навык поиска у вас на низком уровне То он вас не спасет никак Вы только потратите как бы, деньги и, скорее всего, может быть, сложный бипер вас даже еще и запутает то есть, вот, как бы, поэтому этому биперу вас точно найдут. И, в принципе, при желании и достаточно навыке, вы тоже им, им тоже найдете. Но, как бы, это не лишние деньги. То есть, такой минимальный, вообще, вариант. А, второй, это Трейкер 2. Вот здесь тоже с ним путаница в названии двойка. Все думают, что это две антенны. Нет, это три антенны. Полноценный трехантенник с очень простым, таким, символичным... То есть проблема, я бы так сказал, у него в том, что у него не очень такое красивое оформление информационной части. То есть вот эти вот лампочки, указания направления, они кажутся вот не очень точными там и так далее. И люди говорят, вот смотри, там у конкурентов, там жидкокристаллический дисплей. Но только вот есть одна проблема, что этих жидкокристаллических дисплеев на самом деле тоже направление, указание направления тоже дискретное, то есть там шаблонное. Ну, не знаю, я таким бипером как-то пользовался. И не могу сказать, что у меня были какие-то трудности и проблемы И новая версия, это Tracker 3 это, Она появилась не так давно, но не в этом сезоне Это самая последняя модель от BCA Скажу сразу, меня удивил вес этой модели Он действительно легкий Они действительно легкие Значит, суть облегчения произошла за счет того, что они улучшили немножко сами антенны Их свойства, и за счет этого они их смогли уменьшить Вес уменьшился Потеря, собственно, качества функционала у бипера не изменилось никак. Бипер интуитивно понятный, вполне себе как бы нормальный, рабочий. Но ну, опять-таки, я говорю, то есть, если вы искать не умеете, у вас какие-то в этом проблемы, то, как бы, да, можете на него пенять сколько угодно. Вот, с другой стороны, если умеете, то, в общем-то, как бы нормально он работает, все, все понятно, все вот, вот, все он ищет, все зашибись с ним, все хорошо. То есть на вкус и свет все фломастеры разные, но мне нравится в нем вес однозначно. Я могу сказать, что мой мамутовский там и пепсовский, они тяжелее существенно. Этот легче, он приятнее лежит в руке, на мой взгляд. Он, ну, как-то с ним работать, наверное, хорошо. Потом мне нравятся очень у него вот такие вот решения, вот эти вот селямочки. Они как-то, ну, как-то более обдуманно сделаны, более приятные. Вот. В принципе, все. на этом. Больше у беся биперов нет. Пойду попробую с ними покататься где-нибудь. Расскажу, как это было. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Все. Пока.